Здравствуйте всем! Вы на канале У Уприходько, на аккаунте У Уприходько, если хотите. Ждем немножко нашу гостью и начинаем сегодняшний долгожданный прямой эфир про итальянский язык. Моя гостья сегодня очень волнуется, она у нас стесняшка, так что нам обязательно нужно ее поддержать, поприветствовать. И в конце концов мы от нее должны узнать очень много нового интереса Роберта, очень много нового интересного за сегодняшние полчаса эфира. Мы сегодня поговорим об изучении итальянского языка. Дело в том, что моя сегодняшняя гостья представляет языковую школу, курс языка итальянского для русскоговорящих людей. Это очень удобно для тех, кто уже живет в Италии, для тех, кто собирается приехать в Италию, либо для тех, кто просто э, хочет знать итальянский язык. Доброе утро! Доброе утро, Оксана! Доброе утро! Оксана — это представитель языковой школы, языкового курса по итальянскому языку, соответственно, для русскоговорящего населения. Я с удовольствием пригласила Оксану к нам в гости, чтобы она рассказала нам, некоторые важные моменты, которые, я думаю, также интересны и вам. Какие это моменты? Это с чего начать итальянский язык, как его лучше изучать, а также ваши вопросы, которые непременно появятся, пишите в чат, задавайте нам их. Если кто-то смотрит эфир уже в записи, не переживайте, пишите свои вопросы мне в личку, мы проведем на следующий эфир, ответим на все ваши вопросы. Оксан, давай пару слов о тебе, с чего ты начала изучение итальянского языка и как ты вообще к нему Пришла. Ну, вообще, итальянский язык я никогда не планировала учить, настолько, насколько я знаю его сейчас, я его знаю очень хорошо, я считаю, я знаю несколько иностранных языков, но, конечно же, итальянский это мой самый сильный. Я вообще такого мнения, что невозможно знать много языков, а равнозначно... Хорошо. То есть всегда один язык, он главный. Изначально я очень хорошо говорила на английском языке, я делала на него всегда упор. Я много путешествовала, и английский у меня практиковался очень хорошо, так скажем. Mm -hmm. В Италию я попала благодаря своему нынешнему мужу. На момент переезда итальянский я не знала совершенно. Я даже не могла заказать капучино в кафе. У меня было очень много сложностей из-за незнания языка. Начинала учить я его дома сама, с учебниками, то есть я прошла абсолютно все ступени обучения, я знаю, где есть свои плюсы, где есть свои минусы, учила по учебникам, по самоучителям, это было ужасно. Когда вы познакомились, ты говоришь, я совершенно не знала языка, вы с ним общались на английском? Да, мы с ним общались на английском, но что я могу сказать? Именно из этого общения на английском со своим мужем итальянцем, я могу сказать, что итальянцы английский не знают совершенно. Ну, потому... То есть сейчас я ему уже говорю, слушай, ну ты английский вообще не знаешь. Он говорит, ну я знаю для того, чтобы сопровивор, чтобы выжить. То Вы есть же. я элементарно свои эмоции, свои желания, свои нужды не могла объяснить. И меня это настолько раздражало, меня настолько это убивало, угнетало, что я прям взяла учебники и прям сидела, учила, как червь. То есть на тот момент я еще не знала, что можно учить через кайт, можно найти преподавателя. И поэтому в течение, наверное, года я вот так билась с тетрадками, с учебниками естественно это было все очень медленно это было все э, на таком уровне практически нулевом то есть это топталась на месте потому что mm -hmm. язык это не то что ты взял по схемам по даже формулу интарную которую ты везде одинаково применяешь нужно чтобы тебе ее объяснили мы не рождены с таким пониманием всего, то, что мы прочитали, все сразу поняли. А язык — это э, живой организм, я считаю, что его нужно объяснять, нужно объяснять, как он функционирует, не всегда перевод... Тем более ты тоже знаешь, что может да, быть дословный. Да. Вот. А, и, у, язык в учебниках ⁇ это одно, живой язык ⁇ это другое. Один вопрос такой деликатный, если, если я могу, конечно, это Конечно, сказать. конечно. А, на изучение итальянского языка тебя потолкнуло общение с мужчинами? Да, конечно, конечно. Здорово. Горки берем на заметку. Если кто-то видел постоянно эти объявления "замуж за итальянца" и так далее, и вы считаете, ой, я же не знаю итальянский, как я буду? Берем учебник и учим. Оксана нам в помощь. Да, Санди, да. вы по поводу замуж за итальянца без языка, это очень сложно, опасно, потому что вы и, и вообще, как можно понять человека, не зная языка, не зная, о чем он говорит, как он изъясняется. Вообще через язык ты понимаешь даже характер человека. Вот. И поэтому я советую всем, кто хочет переехать в Италию к своему Аморе, хотя бы немного знать язык итальянский, потому что без языка невозможно. Ну и с мужем мы общались языком жестов, у нас был постоянно традитор, это translate Google, вот. Но это вообще это это, это я не советую никому, это сложно. Это очень базовый такой уровень, когда не переведешь даже толком, не всегда даже смысл соответствует. Да, он переводит, как мой муж говорит, альо чиполло, то есть он переводит двух чесноком. Ну да, но ну это Google, дролдуктор, это так уж, ну чтобы какие-то элементарные пару слов перевести, но mm -hmm. не для того, чтобы на нем общаться и вообще отношения строить. Понятно. Нужна сильная любовь, сильные чувства для того, чтобы э, все это выстояло все преграды языковые. Понятно. И теперь ты уже заканчиваешь э, высшее заведение, да? Вы я говорили? уже закончила. Я уже закончила. Я дипломированный лингвист английского и немецкого языков. Естественно, все это проходило на итальянском, да. так что итальянский у меня даже сильнее, чем английский и немецкий. Расскажи, пожалуйста, с чего нужно начинать изучение языка? Я ведь тоже приехала в Италию, и совершенно спонтанно я не знала итальянский язык, не готовилась к... Даже вообще не знала ни одного слова, не, не представляла себе, что я здесь останусь, но так получилось, сложилось, что э, приехав как турист, я осталась здесь, и мне уже нужен был язык вот сейчас, но а я, я не знаю ничего, с чего нужно начать. Нужно поставить вообще изначально себе цель. Цель поставить нужно реальную и достижимую, для того, чтобы у тебя была всегда мотивация к ней идти. Потому что если мы ставим цель, которая заоблачная, которая труднодостижимая, мы часто ее просто бросаем, потому что нам тяжело. Угу. Далее нужно найти преподавателя. Это либо курсы, либо ваш личный преподаватель-репетитор, и уже заниматься с ним. То есть... Идти нужно постепенно. Язык невозможно выучить за месяц, за два, за три, за четыре. Нужно заниматься постоянно, систематически, выделять ему время каждый день. И нужно быть готовым к этому. Ну, скажи, какие вот возможности открывает э, изначально изучение э, итальянского языка? То есть, ну хорошо, какую можно минимальную цель вот поставить для самого начала, чтобы, по крайней мере, моего бонжорно и коместай были для меня каким-то маленьким достижением первым? Социализация. В обществе тебя будут воспринимать по-другому, нежели просто иностранка-туристка. Если ты хорошо изъясняешься, если у тебя грамотная, хорошо поставленная речь, но ну, даже можно взять пример, как вот у нас в России. Вот у тебя есть иностранка знакомая, она mm -hmm. хочет остаться жить в России, в Беларуси, на Украине, но она не говорит на русском языке, допустим, да? На что mm -hmm. она может претендовать? Ну да, она будет такая прикольная, как экзотический такой э, фрукт, скажем, да, в, наши, в наших странах, но она не сможет найти ни работу, э, она не сможет все равно адаптироваться стопроцентно э, в русскоговорящей среде, то есть всегда будут какие-то лимиты, какие-то ограничения, э, всегда даже будет морально какое-то э, останавливать что-то будет, потому что она не будет чувствовать себя своей. То же самое касается и нас. Если мы хотим жить в Италии, если мы хотим хорошую работу, если мы хотим, чтобы к нам относились на равных, а не просто как русо-туристу, то мы должны, первое и самое главное, это хорошо изъясняться на языке. Тоже так итальянцы оценивают человека, насколько он грамотный. То есть по нашему по итальянскому языку, итальянской речи, человек может судить, грамотное или неграмотное. Воспитанная или невоспитанная. Но конечно. это самое элементарное, что дает иностранный язык знаний этого языка. Ну, конечно же, хорошая работа, хороший заработок. Понятно. А, ну, тут надо еще сказать, да, что итальянцы в разных регионах отличаются а, своей натурой, да, если тут северные это. итальянцы более а, такие закрытые, они более настроены на работу, они менее приветливые, то южные итальянцы, они, эй, у них все весело и хорошо, да, ну и допустим, другой пример. В больших городах лучше принимают иностранцев, к ним больше привычные люди местные, там больше учебных заведений выше, соответственно, больше иностранцев в принципе, всегда в истории. В то время как в таких маленьких городах, в которых жил я, например, здесь больше коммуны живут, своим плотным коллективом, поэтому как бы ты тут не изощрялся, они тебя просто не принимают. По поводу маленьких городов. Наверное, наши зрители не совсем понимают, что значит маленький город. Я когда приехала в Италию жить со своим мужчиной, учиться, и... Uh, я ему говорила, я из маленькой деревни, я из маленькой деревни, и он говорит, а сколько у тебя населения? Я говорю, ну, примерно сто тысяч, девяносто, сто тысяч, он такой, это маленькая деревня, то есть, <laughs> ну, ну да, для России это маленькая, это все провинция, это маленький город, uh, это... Я не считаю это каким-то большим, крупным городом. Для меня город начинается да, от 400 тысяч, а у них 450 тысяч — это столица э, Сардинии, Калиния. Это уже крупный город, капитали. Вот. И э, наши подписчики не понимают, что мы живем, наверное, в тех... Вот у меня, где я живу, 4,5 тысячи населения. У тебя сколько? Знаешь, я не знаю, сколько в моем городе тысяч населения, и если тут вообще, измеряется ли в тысячах, то, где на, на холме это место, где я живу. Если вы видели ä, про Пьенцу, город Пьенца, мини-город в Тоскане, у меня есть в, в моих публикациях видео, посмотрите. Так вот она такая красавица. Она такая ухоженная, такая вот вся компактная, вмещает в себя две тысячи коренных жителей всего. Две тысячи, вы представляете? Да, так, это и... нормально, это, это, даже, это даже много для Италии. Есть и пятьсот да. человек населения. И Но... там красиво, и там ухоженно. Это не значит, да. что там дома, которые, ну, бабушки только вот эти вот живут, бедные несчастные, с ведерками. Да. Здесь все красивенько тогда. да? Прилично. Да, и причем у них очень, очень хорошо развито сообщение между маленькими деревнями с большими близлежащими близ... близ... городами и все в доступности буквально 15 минут на машине да. то есть я не чувствую то что я живу в какой-то извините меня дыре Uh -huh. uh, у меня наоборот, там настолько развита бар, они общаются, они выходят постоянно, всегда какое-то какое движение, люди. То есть нет такого, что я живу в, прямо вот в деревне. Я представляю, если бы здесь была деревня с четырьмя тысячами населения, это было бы классно. Да. <связано> Поэтому <связано> нужно посетить, <связано> нужно посмотреть, нужно впитать итальянскую культуру, воздух, менталитет. Это не объяснишь, это не передашь через экран. Вот, ну у тебя хорошо получается, у тебя очень интересные хорошие видео. Вот, если уж говорить о разнице города и деревни, ты замечала, как разговаривают в деревне с иностранцем, а как разговаривают в городе? Есть вот какая-то разница. По-моему, я замечала, что в, в деревне все-таки, если человек не хочет тебя послать, то он тебе больше поможет, чем в городе. В городе людям более все равно на тебя. Да. Слишком там отзывчивые, может быть, не слишком готовы помочь тебе. Там чуть ли не довести тебя, докуда тебе нужно? Они равнодушны, они привыкли к иностранцам, и это, наверное, даже им надоедает. все таки Италия это, а, занимает, по-моему, если не ошибаюсь, пятое место по туризму, а, по посещению туристов. Mm -hmm. вот. И а, из-за этого все в больших городах привыкли к туристам, и мне интересно, они надоели, как надоедливые мухи. Представляешь, что вот ты живешь и у тебя каждый mm -hmm. день толпы туристов... Mm -hmm. А в, в маленьких деревнях это редкое явление, и поэтому они до последнего понимаешь ты не понимаешь, они будут тебя а, вот, да. э, мучить, э, что-то тебя спрашивать, говорить. Ты говоришь, я не понимаю, а они, они все равно будут продолжать с тобой общаться. Давай, вот на своём и... языке. Еще да, на диалекте, это точно. И потом они всю жизнь будут помнить, что ты у него однажды это спрашивала, и это будет вашим потом вашей общей темой навсегда. Да, это, да, они да, всегда да. будут спрашивать, ну как там, там то, что ты там однажды, я уже забыла думать про это Они всегда будут помнить о том, что я однажды туда ходила Потому что у них размеренная жизнь, у них спокойная Тихая, размеренная жизнь. Никакого стресса, никаких... А климат какой у них хороший, еда хорошая, поэтому они долгожители. У них этому можно поучиться. Скажи, пожалуйста, Оксана, какие первые фразы обычно изучают русские люди, когда начинают ладно, заниматься итальянским языком? Ну, конечно же, это фраза приветствия. Пусть наши зрители немножко начинают адаптироваться к итальянскому языку сегодня. Конечно же, первая фраза это бонджорно. Бонджорно, я правильно говорю? Бонджорно, правильно. А? Это э, доброе утро, добрый день. В итальянском языке нет э, выражения доброе утро. Утро у них слово есть, но они используют бонджорно как для утра, так и для дня. Далее идет бон помериджо. Бон помериджо э, это период э, после обеда до вечера, то есть примерно до шести вечера. Mm -hmm. Используют они его... Пятьдесят на пятьдесят. Чаще говорят либо бонджорно, либо уже бона сэра. Это buona... добрый добрый вечер. Бона сэра. Бона сэра. Но пока, пока у нас еще бонджорно. Uh, и бона нотте – это uh, доброй ночи. Бона нотте. Uh -huh. uh -huh. И еще uh, есть слово чао. Оно универсальное у итальянцев, обозначает как привет, так и пока. Чао, но это более фамильярное, э, в основном это э, к собеседникам, к которым мы обращаемся на ты. Если mm -hmm. все-таки мы э, вежливую форму употребляем, то это будет бонджорно, бона сэра, mm -hmm. Или аривидерчи, Есть еще такое слово, типа нашего здрасте. ну так, мимоходом, да, сальве. Сальва, сальвы. здрасте, приветствую тоже можно использовать. Иногда еще, когда заходишь в официальное заведение, допустим, в банк, сальве, могут сказать. То есть это более не приветствую, а приветствую, да, приветствую. То есть приветствую мы тоже в русском языке можем сказать собеседнику, который выше тебя статусом уровня, salve. Понятно, хорошо. А кроме приветствия, что мы еще можем самое такое вот классное учить? Может быть, есть какие-то фразы смешные или какие-нибудь забавные словечки, которые вот русскому человеку, э, ну, знаешь, поднимут сейчас настроение? <laughs> ну, хорошо, я сейчас приведу пример. Я знаю, что я тебя, может быть, поставила в Восток сразу же тут же таким э, вопросом. Например, э, когда я взялась изучать итальянский язык, для меня было смешно слово «регало». Ну, потому что у нас это ассоциируется с чем-то не очень приятным. И да, -то да. подарок, то есть я должна свой подарок назвать словом «регало», для меня это не укол... просто как это возможно. Вот. Да. Да. А, или, или фрукт. До сих пор нет, вот я даже его есть, как раз сейчас сезон России, их можно купить, как Ребята, это... это наша хурма, Ребята, хурма. Да, да. Потом, мне всегда было смешно слово «кузи-кузи». Кузи так себе. Кузи-кузи. Так себе. Кузи -кузи. себе. Почему-то Почему -то тоже мне было смешно. Кузи-кузи. Окей, хорошо. Есть еще другие примеры? Так, сходу. Сходу я не назову, но они есть. Вот есть слово курва. Это поворот. <с? Когда я проходила курс в Автошколе, мне так было смешно, когда они говорили, курва перикулоза. Это опасный поворот. Может быть я произношу как-то коряво, да, но суть в том. Курва это поворот, ребят, если <laughs> на минуточку. А у меня всегда было смешно слово пизелли. Горошек, пизелли, не знаю, у меня какие-то такие ассоциации именно смешные Да, горошек — это пизелли, а пизеллино — это одна горошинка Либо итальянцы еще называют пипиську тоже пизеллино Да-да-да, у маленьких детей пизеллино — это пиписька Да, они сейчас находятся в возрасте 10 лет, ходят в 4 класс И они вот так любят это словечко, они там друг друга могут подкалывать с этим словечком как звучит на итальянском названии принцесса на горошине? Понимаешь, да? Принцесса чипесса сульпизелло. Вот человек приходит и говорит, мы сегодня проходили принцесса на пипиське. Как у нас называется гомосексуалист? Ну так, по прикольному. Гомосексуалиста. Финок. Нет, первый раз слышу. Это значит тосканское, да? Просто дело в том, что у меня сосед гей. Никому не говорит вот, и, э, когда, и когда у меня спрашивают, как там у вас дела, как вы живете, как там ваш э, сосед, же Финокью, ты знала? И, видимо, да, на самом деле это различия по регионам, э, везде свои э, привычки, свои словечки, свои жаргоны, поэтому запомню. Вернусь домой, спрошу мужа. Финоккио это на русском языке твил. Нет, Фино. это Фенхель. Фенхель. А, это Фенхель. Феноккио, это Фенхель, ребята. А, Тмин? Это... Я всегда думала, что это Тмин. Но Фенхель Финок. даже прикольнее звучит для такого обозначения, чем Тмин. Давайте теперь перейдем к... К моим следующим вопросам. Для кого подходит курс? Вот Я хотела это спросить, потому что приезжают в Италию и бабушки, и тети, и дети. Для кого подходит курс, который у вас ведется, и как можно на него попасть? Курс у нас проходит абсолютно для всех. То есть для всех желающих Есть несколько опций Есть опция без преподавателя То есть вы просто приобретаете пакет И занимаетесь сами Если вы уверены в своих силах Если вы уверены в своей самодисциплине То он для вас подходит Если mm -hmm. же вам нужна проверка домашних заданий Постоянно волшебный пендель вам нужен Напоминание mm -hmm. То есть пакет с преподавателем Ведется индивидуальный чат С каждым учеником и там мы уже разбираем ошибки, недопонимания все вопросы можно задавать в абсолютно удобное время, то есть я отвечаю, даю обратную связь, вот, поэтому будь то стар, будь то млад, то никакой сложности не возникает. Я согласна, что, наверное, с возрастом возникает больше вопросов, больше трудностей, но у меня курс написан очень легко, очень доступно, я не пишу университетские программы, то есть если человек нужно, человеку нужно для поступления, это совершенно другой же уровень языка, другие вот эти вот ковырки, исключения, как меняются там согласные местами при спряжении, спряжении глагола, то да. а для человека, который изучает для себя, для удовольствия, конечно же, самые приятные темы и самые нужные, допустим, аэропорт, школа, такси заказать, арендовать машину. Все-таки отличается, наверное, то, о чем будет говорить, то, о чем хочет научиться говорить бабушка. Вот у меня бабушка собирается приехать 80 лет в Далью первый раз, и она боится, что ну, вот как она будет, с ней же не будешь как с писаной торбой ходить, она однажды останется одна, куда-нибудь пойдет и не будет знать, что сказать. Либо это ребенок, который приехал с родителями, он захочет разговаривать про другое. Скажи, они смогут с помощью одной и той же программы удовлетворить свои интересы? Конечно. Вообще стандартный набор, базовый набор слов, есть даже такая теория, что человеку для комфортного общения нужно 4000 слов. И... Да, мы просто э, не замечаем, что мы употребляем э, в ежедневной жизни вообще вот именно как раз-таки этот э, ограниченный набор слов. И в него входит, ну, ребенок, он тоже захочет покушать, он захочет мороженое, он захочет там чай, он захочет пиццу с колбасой, а не с баклажанами, там, как мамочка заказывает, да? Так же и бабушка, она тоже захочет покушать. Если ребенок захочет поиграть, то бабушка, наверное, тоже захочет с лучком поиграть. Поэтому э, самые основные слова... Самый основной вокабуляр как раз-таки и дается на этом курсе. То есть изучается все, первая помощь. Ребенку тоже нужно знать, что такое первая помощь, как она оказывается у врача. Поэтому ничего страшного нет, в разнице в возрасте курс подходит абсолютно всем. Курс начинается с определенного дня, либо это индивидуальный курс, и как только человек готов, он может обратиться к вам на страничку, да, как, как, что нужно сделать, если я хочу это. Взять... Изначально курс был по определенным датам Сейчас у меня появилось больше времени Я закончила диплом и получила Но я поступила учиться дальше Поэтому я буду совершенствовать свои знания Но у меня также достаточно времени И курс для тех, кто захочет обучаться в определенный момент Стартует для них именно в этот момент Поэтому ограничения mm -hmm. по времени нет В будущем будут марафоны, они будут привязаны к дате то есть это будет трех-четырехдневный марафон, он будет проходить именно по определенным дням. А курс ⁇ любое время. Вы уже знаете, какой это будет марафон? Раскрою нам небольшой секрет или это пока нельзя говорить? Нет, это можно говорить, будет марафон, будет первый марафон по артиклям. А -а -а. Я делала небольшую игру в сторис по артиклям по неопределенным это самая первая тема люди ошибаются есть некоторые моменты которые нужно до объяснить до понять поэтому я считаю то, что три 4 дня для изучения всех артиклей полностью более чем достаточно марафоны будут за символическую сумму Uh -huh. буквально 300-500 рублей, uh -huh. записаться в директ. Я буду анонсировать, я буду давать объявление, что будет стартовать марафон, на него можно записаться, поэтому все желающие писать в директ. Ребят, для тех, кто смотрит это видео в записи, я обязательно в описании оставлю ссылку на э, аккаунт Оксаны, на аккаунт школы, школа называется Панакотта, школа итальянского языка, поэтому все контакты там, переходите в описание и э, записывайтесь обязательно на курс, учите итальянский, развивайте ваши языковые знания и не забывайте о том, что вам это всегда пригодится, не не вносить, как говорится. Оксана, расскажи, последний вопрос, я тебя больше не буду задерживать. А, нет, последние два мне очень, мне очень приятно общаться, поэтому ничего. Спасибо, спасибо большое. А, чему, на что человек может рассчитывать через год такого обучения, например, если он будет заниматься два раза в неделю? Два часа в неделю. Два раза в неделю, если заниматься систематически, не пропуская два раза в неделю, можно дойти до хорошего результата. Конечно же, нужно посвящать по возможности немножко больше времени. Можно слушать песни, можно смотреть клипы, нужно всегда контакт с языком. За два раза в неделю в течение года можно дойти до хорошего А2-Б1. Но это э, не прерываясь на месь, на месячные перерывы. У меня такая же ситуация с немецким языком. Я, допустим, немецким языком занимаюсь в течение э, 4-5 лет. Но у меня перерывы 2 три, 4 месяца. Но у меня перерывы, потому что я готовлю другие экзамены. У меня очень много теорий, лингвистика, э, история языка. И э, поэтому я откатываюсь назад. У меня большие откаты назад в языке. Mm -hmm. Несмотря на то, что я достигла уже уровня B2, в немецком языке Я считаю, что если бы я этого не делала Как бы не прерывалась У меня был бы очень хороший уже С1, uh, С2 может быть даже Ну и конечно да. же практика Нужна практика С кем ты практикуешь Вы? немецкий язык? У меня преподаватель Изначально была, теперь я сама Практикуюсь преподавателями в университете На экзаменах А преподаватели у вас немцы? Немцы, у нас немки У нас преподаватели немки, по-английскому у нас британцы очень хорошо. Ребята, если у вас будут еще какие-то вопросы, обязательно пишите в директ Оксане или мне с пометкой эфир, и мы обязательно вынесем эти вопросы на обсуждение в следующем прямом эфире. Оксана, желаю тебе хорошего дня. Пару слов от тебя. И будем прощаться. Бонаджарната. Тебе тоже очень хорошего дня. Не мерз Я знаю, как в Италии холодно. В Италии холодно. А у вас солнышко? У нас солнышко, но утром у нас температура может опускаться в низине до минус 4 градусов. Да. Я вам не завидую, я знаю, что такое холод в Италии. Да. Но у вас хотя бы есть солнышко, у нас солнышко нет. Поэтому, чтобы у вас э, также продолжало светить солнышко, э, всего вам хорошего. Спасибо тебе за приятную беседу. Очень было приятно с тобой пообщаться. А, надеюсь, видеться с тобой в ближайшем году. Обязательно, Обязательно увидимся. Буна журната. Ребята, Буна... всем журната. Чао, чао. Пока. Чао, чао.